Эфир телеканала тв продолжает программу «Неделя спорта». Здравствуйте, меня зовут Роман Полинсков. И, как обычно, годная подборка новостей из мира студенческого и мирового спорта прямо сейчас для тебя. Смотри внимательно. Начнем нашу программу с футбола. На этой неделе сборная Казанского федерального университета провела очередной матч в рамках студенческой футбольной лиги Республики Татарстан. На этот раз соперниками федералов была сборная из Казанского государственного архитектурно-строительного университета. Встреча проходила на стадионе Тулпар и смотреть данную игру отправилась наш корреспондент Юлиана Райкова. 24 октября на стадионе Тулпар в рамках студенческой футбольной лиги состоялся матч между командой КФУ и сборной КГСУ. С первых минут матча было понятно, что первым номером будет играть сборная КФУ. Первые 10 минут команда федералов смогла отправить два безответных мяча в ворота соперника. После этого архитекторы попытались мобилизовать свою игру, но подобраться к воротам КФУ у них так и не получилось. Жесткий прессинг в средней зоне и быстрые контратаки позволили сборной КФУ увеличить свое преимущество. Единственным опасным моментом у ворот КФУ в первом тайме был угловой, который архитекторы не смогли реализовать Первый тайм закончился со счетом 3-0 в пользу федералов, которые пробили 26 раз по воротам соперника Никаких корректировок я не внес в игру особо, просто сказал какие ошибки у игроков были минимальные, игра была хорошая В первом тайме установку выполнили, быстрые голы забили, в принципе игра складывалась очень спокойно и все по плану После первого тайма архитекторы получили установку от тренера не атаковать КФУ, а просто не пропускать больше. Второй тайм прошел в более контактной борьбе. Наблюдались многочисленные фалы и штрафные. КФУ создавал опасные моменты у чужих ворот, не подпуская к своим. Тренер решил разнообразить игру, выпустив на поле игрока под номером 3 Дениса Давыдова на замену Рамилю Загирову. В конечном итоге матч закончился со счетом 3-0. Обе команды показали интересную, а главное достойную игру. Федералы продемонстрировали качественный футбол. Но с в сборной КФУ нельзя расслабляться и терять очки, так как следующий матч состоится с фаворитами турнира по Волжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма. Юлия Райкова, Александр Фирсов, неделя спорта. Теперь переходим к хоккею. На этой неделе стартовала студенческая хоккейная лига Республики Татарстан. На льду арены Зеланд встретились две команды сборная Казанского федерального и сборная энергетического университета. Анна Папандопола подробнее расскажет о первом матче для федералов на данном турнире. 24 октября в рамках регионального чемпионата студенческой хоккейной лиги Республики Татарстан состоялась первая игра сезона для сборной хоккейной команды КФУ. Федералы играли против студентов из Энергетического университета и показали уверенный и дисциплинированный хоккей. В первом периоде студенты КФУ были быстрее, точнее и большую часть игрового времени проводили в зоне соперника, что сказалось на счете. Перед первым перерывом счет был в пользу КФУ 5-0. Второй период команды начали также активно. Федералы забили две быстрых шайбы, однако Сыграть на 0 не удалось. Игрок КГУ Никита Афонин забросил две единственные шайбы энергетиков в этом матче. Но это не помешало сборной федерального продолжить свое голевое шествие. И в конце второго периода количество заброшенных шайб поравнялось 10. В третьем периоде команды сбавили скорость и дали акцент на позиционных атак. Энергетики пытались закрепиться в зоне соперника, но оборона федерального оказалась несокрушима. К концу игры счет был 14-2. Сборная команда КФУ одержала первую победу в сезоне студенческой хоккейной лиги Республики Татарстан. Эта игра была для нас важной. В том плане, что это первая официальная игра в этом сезоне, поэтому немного нервная. И, ну, соответственно, <coughs> не все моменты были реализованы. Я думаю, в следующей игре попробуем до конца довести ту реализацию, которую для себя сами делаем. В составе сборной команды КФУ наибольшее количество шайб забросили Илья Харитонов и Фархат Минабудинов. На счету обоих игроков по 4 заброшенные шайбы. Ну, игра была не совсем легкая, много силовой борьбы было. Мы сначала готовились к сезону на сборах на яльчике, потом у нас были тренировки в Униксе, в основном на земле. Сейчас вот у нас будут тренировки на льду, и мы уже как начнем получше играть. И пасы, комбинированных хоккей, много новых ребят пришло в этом сезоне. Ну, в принципе, мы довольны игрой. Анна Папандопула, Софья Чугунова, «Неделя спорта». Меняем лед на паркет и начинаем говорить о баскетболе. На этой неделе состоялись игры чемпионата Республики Татарстан по баскетболу среди женских команд. Для сборной команды Федерального университета данный турнир проходит под знаком минус. А почему именно так, узнаешь в обзорном сюжете от Марины Вахуршевой. С 24 по 28 октября состоялись игры чемпионата Республики Татарстан по баскетболу среди женских команд. Новый состав сборной Казанского федерального на протяжении четырех дней отстаивал звание лучшей женской баскетбольной команды среди вузов столицы Татарстана. В первый день турнира соперниками сборной команды КФУ стали спортсмены сборной энергетического университета. С первых минут игры чувствовалась неуверенность и плохая сыгранность федералов. Энергетики оказались более точны при передачах и уверенно обводили оппонента. Итог второй четверти – 19.37. В двух последующих десяти минутах спортсмены сборной Энергетического университета уверенно держались в лидерах. Однако большое количество фолов с их стороны позволило спортсменам Казанского федерального сократить разрыв к концу четвертой четверти. Итог встречи 52-71. После чемпионата Татарстана начинаются игры студенческие АСБ. И мы тоже принимаем участие, и думаю, что вот как раз этот вот, э, турнир позволит нам уже непосредственно подготовиться к играм, которые мы будем проводить э, среди студенческих команд. Во второй день соревнований на паркете встретились сборные команды КФУ и Казанского архитектурно-строительного университета. После поражения сборной Академии спорта и туризма спортсмены КГСУ показали, что не готовы проигрывать и с каждой минутой увеличивали разрыв. В новом сезоне нельзя не отметить их высокую подготовленность. Итог 24-38. Так как чемпионат республики, у нас имеет право играть все, мы упираемся на ветеранов, которые уже закончили наш вуз. Они подготавливают наших студентов. Вот в основном упор на опыт. В следующих двух четвертях федералы показали слабую защиту, что позволило хорошо сыгранной команде архитектурно-строительного университета обойти сборную КУФУ в два раза. Итог встречи 40-89. Мало забивали, мало проходили, мало было дальних бросков. Наверное, в этом наша была главная ошибка. Будем больше тренироваться, будем больше играть, будем больше выигрывать, надеюсь, будем больше забивать. В третий соревновательный день сборная команды КФУ встретилась на площадке с главным соперником – Академии спорта и туризма. Их женская сборная по баскетболу является сильнейшей среди вузов Казани. На данный момент девушки готовятся к нескольким крупным турнирам. Сейчас часть девочек уезжает по Суперлиге в Санкт-Петербург. У нас стоит двойной тур Санкт-Петербург, Спартак и Вологда, Чаваката нас ждет. Потом мы возвращаемся, и у нас четыре дня перерыв и мы выезжаем на тур Красноярск-Новосибирск. Вот, а дальше нас ждет и всех студии, это ассоциация студенческого баскетбола. Мы будем играть внутри республики дивизион Асб. Исход встречи был изначально очевиден. С первых минут сборная Академии спорта и туризма взяла верх над федералами. И второй отрезок времени завершился с большим преимуществом – 46-16. Третья и четвертая четверти только доказали, что игроки Академии спорта имеют совершенно иной уровень подготовки. Они искусно владели мячом, не давая ни единого шанса на победу федералам. Спортсмены сборной Казанского федерального не расстраиваются и верят в предстоящие победы. Итоговый результат – 93-39. Нам надо быть более слаженными и уделить внимание защиты, потому что много пропускаем, на хорошее. Надо поработать над защитой. Я пожелаю боевого настроя. Это главное. Если есть настроение на победу, победа обязательно будет. В четвертый день соревнований спортсмены сборной КФУ сыграли со сборной авиационного института. На трибунах было большое количество зрителей, которые пришли поддержать свои команды в завершающий день чемпионата. Своей команде я, конечно, желаю победы, потому что эта игра очень важная для нас. В начале игры федералы показали динамичную игру. Они уверенно чувствовали себя на площадке и проводили множество хороших бросков. Но во второй четверти спортсмены авиационного института разыгрались и быстро набрали упущенные очки к началу большого перерыва. Итог 23-24. Очень много первокурсников, они они еще не уверены в себе, потому что со школьного баски было переходить студенчески очень тяжело и вот этот переход их сковывает и поэтому мы надеемся, что вот они исправятся. ошибки выделить технические именно технические плохие передачи вот, нехватка хорошего броска. Нет лидера пока еще в команде нашей, поэтому ну, будем стараться. После ценных наставлений тренера спортсмены сборной авиационного института взяли завершающие четверти под свой контроль. Они умело работали в зоне и показали хорошую защиту. Счет федералам удалось сократить в четвертой четверти. После очередной замены на поле вышел капитан команды Елизавета Усанова. Она успешно провела несколько хороших передач, что позволило за последнюю минуту забить пару очков. Итоговый счет 40-56. Марина Вахаршева, Владислав Сергеев, Диана Иковенко, Анна Папандопула. Неделя спорта. Ну, а мы продолжаем говорить о баскетболе. И сейчас у меня в студии сидит капитан сборной Казанского федерального университета по баскетболу. Елизавета Усанова. Елизавета, тебе привет. Здравствуйте. Большое спасибо, то, что ты смогла к нам прийти на программу. Но ну, и первый вопрос, который волнует и меня, и волнует болельщиков нашей сборной. Что произошло? Ну, эм, претерпело то, что большинство старичков ушло из нашей команды. И пришли новые игроки, первокурсницы. Молодые еще. И мы не сыгранные, плохо играем в защите, мало тренировочного времени. Угу. Ну, на твой взгляд, что помешало нашей сборной именно выступить так? Маленький опыт игры вместе. Угу. Хорошо, вот ты говорил в интервью то, что вот сейчас у вас получается вот идет такая вот большая ротация состава, по сути, да? То, что вы каждому стараетесь давать побольше игрового времени, чтобы человек. Наигрывался, и в итоге, вот этот чемпионат, который мы вот сейчас видели, это больше как вот э, такие предсезонные тесты, получается, да? Совершенно верно. Это не основные соревнования. То есть сейчас у нас в преддверии э, соревнования АСБ и да? Совершенно верно. Mm -hmm. И там мы будем более серьезно относиться к играм, чем сейчас. Э, сегодня начинается второй круг. Mm -hmm. Мы будем стараться побеждать. Потому что снялась одна команда, самый главный соперник, Академия спорта. Они решили не играть больше. Угу. А получается, во втором круге мы встречаемся с теми, с теми же самыми соперниками, с кем играли в первом, да? Да, кроме Академии спорта. Угу. Хорошо, вот смотри, вопрос такой э, насчет морального духа команды. То есть старички, наверное, понимают, что это больше предсезонка, неважно, какой результат, важно посмотреть... А Кто у нас теперь в сборной, с кем нам придется играть, с кем нам строить сборную? А вот молодняк, как он себя чувствует вообще? Если честно, не знаю, но они хотят играть, у них горят глаза. Они... О... У них большое желание есть. И чувствуют конкуренцию, потому что все равно мы старше, мы опытнее. Угу. Хорошо. А какие позиции в сборной, вот, на твой взгляд, необходимо прямо вот срочно укреплять? Защита. Мы должны больше защищаться, больше бросать вот то, что нам не хватает. Угу. Хорошо. А что, что ждать от нашей сборной дальше? Будут ли дозаявлены какие-либо игроки? Что на других турнирах нам ждать? Что, что ждать во втором круге? Мы уже дозаявили несколько человек, несколько девочек. Думаю, они нам помогут, потому что у нас нет высоких игроков. Точнее, не было. Сейчас они есть. Надеюсь, мы будем брать подборы чего нам очень не хватает. Uh -huh. а, хорошо, а какие, можно сказать, прогнозы ты можешь дать уже на такие более крупные чемпионаты, как, например, на АСБ? Я думаю, у нас большие шансы, потому что сейчас нельзя играть профессиональным игрокам, только студенты могут участвовать, и у нас достаточно большие шансы в этом, потому что у нас нет профессиональных игроков, все студенты обычные нашего федерального университета. Uh -huh. Ну, до этого они, наверное, где-то играли. Ну, на республике, ну, как, в своих школах, в спортшколах, да. А mm. Максимум дюбли. Mm. Хорошо, ну что ж, большое тебе спасибо за такое короткое интервью. Я надеюсь, то, что во втором круге а, все-таки сборная Казанского федерального университета усилит свои позиции и не будет отставать от а, сборных по хоккею и футболу. И тоже встанет в один ряд вместе с ними. Напоминаю, друзья, в студии у меня был капитан сборной Казанского федерального университета по баскетболу из Левета Усанова. Еще раз тебе большое спасибо, что ты пришла. Спасибо вам. Но ну, а мы продолжаем программу «Неделя спорта». Ну вот такая у нас выдалась «Неделя спорта». Что будет дальше, посмотрим. Меня зовут Роман Полинсков. Вы смотрели программу «Неделя спорта». Еще увидимся. Пока-пока.